Ладно, двигаемся. Я на предыдущем стриме, по-моему, сказал насчет того, что практически убежден, что не существует этих самых да, морей и океанов, этих гигантских, да. Но опять же, вот поймите, я, так сказать, не вру, но иногда и использую такой способ, как гипербола, да, ну, преувеличение и все такое прочее. Это не гарантированно, но очень похоже на правду, что все-таки, да, все-таки, потому что то, что я описывал, да, вот эти вот события, да, с нашим походам в штормовые испытания, очень подозрительно, вот очень подозрительно, понимаете, тишь до да гладь, мы там э, на траверзе этого самого какого-то там мыса или еще чего-то, ну, то есть берег, в принципе, виден даже без оптических приборов, вот, хотя вроде бы ходили э, в это самое, да, в открытое море, вот, почти каждый день это было, да, вот, и тут вдруг это самое, радио приходит со штаба флота, да, э, штормовые испытания дали добро, все, пошли, и через три часа уже, блин, дикий шторм, вот, понимаете, это как вроде вот специально выделенные вот эти вот локации есть, да, вот, для или того, чтобы перемешивать... В... Э... Или включаемые они вот этим пресловутым там, харпом или чем оно там называлось. Да, вот, тоже раз, в каких-то и... местах, в какое-то время, да, вот, э дня или время там недели или время там месяца, вот это вот включаемые вот эти вот вещи, да, вот, потому что вот есть якобы, да, по официальной версии, было, да, во всяком случае в моем детстве, да, ревущие сороковые, это вот рассказывалось, какие трудности были у парусников пересекать вот эти э, тропики Козерога и прочего этого самого. Потому что там постоянно идут штормы, да. да. пассаты, муссоны бегают, от отмуссонить, да, ну, в общем, такие пироги. Поэтому, опять же, что же, нелогично э, Ловите, если что, меня за язык, если я вот так вот сказал, что э, это мое убеждение. Есть сильное такое подозрение, но это не гарантировано. Это в основном, чтобы вас подвинуть на вот эти вот, э, ну, сдвинуть вашу точку сборки, которая приржавела, прикрепилась к этому, потому что вам с молоком матери, с детского садика вбили какую-то мототель. Стереотипы. Надо сдвинуть, да, вот эти ужасные эти стереотипы, которые вам не дают начать, Свободно мыслить, а если вы не начнете свободно мыслить, вы нормально эволюционировать не начнете. Вот. Вас будут просто-напросто бить, бить и бить. Вот. Не вот такими этими самыми нашими, ну, такими этими самыми, да, подсказками определенными. А вас начнет бить жестоко жизнь. Вот. Понимаете, вот этими такими негативными событиями. Кое случается у многих, так сказать. Так, сейчас это самое. Угу. Валерий Валерий, привет из Омска, с наступающим вас, вас с отступающим приветствуем. Серёжа Зайцев, плюс 4 сегодня было. Ну, от у нас все таки самые ближайшие, очень похоже, похоже весь. Итак, Галерка, ещё вот от Латра энергии хотят хапнуть, стали репликатор показывать. Ага, ярь смотрел еще пока, ну, увидел, что ты этот ролик показал в WhatsApp еще пока даже не смотрел. Вот, о, да что, блин, доходят. Так, Игорь, поддерживай Михаил Маленко. Материозаторы уже должны быть до каждого свободным доступ постоянно и даром, всегда. Ну, получается, что эти твари все равно отдадут, понимаете, они же находятся на самом деле сейчас в этом состоянии, ну, если вспомнить так пошло немножко, да, этот, э, ну, регулярно до сих пор в РФ вспоминают эти события, якобы там 90-е лютое, да, они фактически уже паяльник им уже воткнули. Вот. И уже сейчас им показывают вилочку, или включаем в сеть, или уже воткнули, да. И паяльник начинает разогреваться, ну, в определенном месте. Знаете, такой юмор был жестокий, да, в 90-е годы, да. Вот паяльник уже воткнут, уже вилочка этого паяльника в розеточке, и идет процесс вот этого, так сказать, разогревания. И этот персонаж, который там что-то не хочет отдать, да, он начинает как-то задумываться и начинает уже... Поерзывать. У уже что-то такое, это самое, понимаете. И вот эти все... Э как они? Ну, Л вот это ж Латра. Созидательное общество, ну, АЛЛАТРА да. Вот эти тоже. все, которые э, на самом деле э, ну, некие такие афишки, тех, которые э, это все дело прикрывают до последнего будет, да. пока паяльник уже разогреется потом они и все, <сíck> <сíck> и <сíck> все <сíck> начнут пачками контейнерами этими самыми да, вот сюда мы показываем там морские да которые контейнеры нагружают якобы с этого самого с Тайваня или там с Китая шуруют они через моря куда-то блин контейнеры эти падают вот. И все девать им некуда Уже завалены эти все склады На которых это все материализуется да? Понимаете, вот когда видео это смотришь Когда навалены эти якобы посы посылки Без На Алике кай, там, или надо. еще где-то И они го горами такими Ну не бывает такого Я видел большие магазины, на которых приходят вот Эти контейнеры э даль ну, Дальнобойщики эти С большими такие фуры да? И вот они приходят и их не разрушают таким образом А просто тупо с по желобу По такому этот самый да? И вот они попадают в определенные подвалы, но там все равно, равно их на полке. Вот. А, а так вот... огромный склад, на котором навалены вот такие куча, кучи, это что? Откуда оно там появилось? Понимаете? Невозможно. Смысл, если приходит огромное количество фур или какие-то контейнеровозы, все равно их как-то логичнее э если крыша размещать. не открывается там и не засыпается сверху, прямо, да, из каких-то вертолетов, то нету смысла привозить это на грузовиках или состав и в куче это ссыпать, а потом это рассортировать. Легче сразу это на полке разлаживать и потом, ладно, допустим, рассортировать. Так возникает вопрос: может это просто автодисчечкие пространство? И это гора, как в медвежуте про лесу медведя и этого зайчонка. Может, это просто в точке сразу куча этих подарков <смот> материализуется, этих посылок. Вот. И опять же, понимаете, вот эта фигня такая, да, куча эти, там в куче, в этой, разные эти самые, так сказать, ну, продукты. Не бывает такого, понимаете. Идет фура с какого-то завода. И там идут коробки э, однотипные. Ну то есть завод, который выпускает, допустим, материнские платы. Идет материнские, почему в этих кучах накидана ну любая хрень ну, причем там и конвертики, то есть совсем что-то маленькое и разные, разного размера коробочки ну, в общем, ну, поэтому это... вдумайтесь, вот, все это материализуется таким образом да вот, предположим это самое, что там китайцы там все заболели дружно да и кто-то вот наваливал вот эти вот кучи да, несортированные, ну самый большой бред, который был в советское время да вот, ну абсолютно все-таки пидорское было, да, работала я в свое время на радиозаводе и вот маленькую такую писюшку, да, не прислали. Ну, потому что специальное вредительство было, да. Ну, маленькую такую писюшку, один какой-то элемент не прислали. И мы собирали там э, сборка, сборка была, цех сборки, э, блока развертки э, для телевизора. Здоровенная такая бандура. Вот те телевизоры, которые весили 70 килограмм. Здоровенные такие огромные советские цветные. Э, рекорд или этот самый, не помню. Э, По-моему, рекорд, да. Так вот, значит, маленькую хрень не прислали. Прогнали все это дело, зарплата не светит, вот, потому что этот самый. Эти блоки снимаются с конвейера, но они все равно ставятся систематизированно вдоль там одной стены, для того, чтобы когда эта писюшка придет, кладовщики, все эти, все эти враги народа все-таки привезут эту хренотень, это опять запустится на конвейер, установится, быстренько эти писюшки приклеятся или прикрутятся, и все, и это пойдет на этот самый, да, ну, ну, на склад готовой продукции. Да. Ну, сначала на настройка, а потом на склад готовой продукции. Вот такие пироги. понимаете? Не бывает такого, горы эти самые, горы, вот такой хренотень были, это только когда я видел вот эти склады на Ленинградской береговой базе, вот, где я рассказывал уже неоднократно, да, где огромная куча кожаных тапочек индийских, где огромная куча э, женских э, сапог, этих самых, да, мечта любой женщины в 70-е, 80-е, да, горы были, да, но все равно они были однотипные, понимаете, гора сапог или гора тапочек или гора там еще чего-то, разные эти самые ящики там э, с этими с царскими еще кокардами на, на фуражке, понимаете, вот, это оно все равно однотипно. А вот это вот, это значит, э, шарманка это разбалансирована. Вот, ну, поручили, потому что... Игорь Алькаевич, свечку зажег для усиления потока сзади себя. Ну, сзади мы Советую всем здравым заживать свечи по мере возможности. Класс, Игорь, да? И поддержкой вам будет, и... Так, двигаемся. Нам, всем нам. Еще много такой ник ним. Здравия, бравым Приветствуем. Так, вот это на эту тему я немножко уже говорил. Вот, и на этом самом, на вечерке, и на предыдущем стриме я упоминал. Теперь вот ссылочки вот эти дал, да. Вот, поэтому вот, изучите этот вопрос, если вы там не доверяете, да, реально узнайте. Вот, если вы не знаете, допустим, немецкого языка по-настоящему, ну, опять же, не языка, а речи немецкого, да извращенного, вот посмотрите, почитайте вот эту ссылочку, там, в моем журнале, и там как раз можно перейти, посмотреть, да, вот, ну, и заодно, как я наткнулся, это песня народов мира, вы посмотрите, да, какие интересные эти самые вещи, да, вот у нас... Русь настоящая, да, у нее есть реальная настоящая история, уходящая, ну не суть важно, там, глубины веков, тысячелетий, миллионолетий, вот, есть действительно народные там всякие песни, да, ну хотя некоторые там придуманы все-таки настоящими там писателями и поэтами, вот, а у этих вот, так сказать, новообразованных народностей, там, и наций, и целых рас, хрена там нету, блин, ну просто ни нихрена нету, я вот в советское время, в свое детство помню, я читал эти самые, много было сказок, много. Но абсолютное большинство было этот самый, понимаете, вот русские народные сказки. Несколько томов. Несколько книг было. Без, ну, скажем так, повторов. Они были немножко похожи. Несколько было книг толстых вот, в советское время. Русские народное, Белорусские там народное Или там украинские. Много было. вот И вот, а, вот такой вот маленький сборничек. да, у вот такого маленького мира. формата. Вот сказки, э, допустим, народов э, этого, Африки, да? Вот. Вот, э, потом этот самый, да, сказки народов мира, и вот ставочка такая была, там, две сказки, там, типа, типа народов, там, коренных народов, якобы Австралии, там, или там Полинезии, да, понимаете? Ну, не могла разорваться полностью, блин, Академия науки, вот эти писатели и прочие эти самые, чтобы они оформить... Ну сколько там этих государств в Африке придумано? Штук 40, наверное, уже, да? Не могли просто советские писатели написать столько сказок для всех Ш этих да. Тем более... Просто не могли. А если даже копипас там, ну, сильно будут. Ну, они похожи. все равно для да. нас не отличаются. Ну, черный, ну, оттенок там вот. От блестящего, так сказать, на вот так сказать, сапога, С сапога. И до, ну, такого темно-коричневого, <coughs> ну, не буду говорить, ладно, дальше, ну, понимаете? Ну, это Шиваненко, это по сказкам тоже прошелся, что все, либо в его любим шестьдесят 67-х, либо восьмидесятых, либо еще позже, чем народ, так сказать, новее. Вот. хорошее слово могу сказать была книжка такая то сказки народов кавказа ну там опять же понимаете одна там типа дагестанская одна там типа еще каких-то этих самых да вот. и то в основном это все э, ну, северные эти самые да то есть это то которые на самом деле э, северная часть так сказать, кавказа это те которые на самом деле ну казаки там и все такое прочее да на самом деле которые потом их обозвали немножко по другому так, значит, пожалуйста, если есть желание, изучите этот вопрос, да, ну вот, потому что все время норовят обманывать, вот. так, дальше.